Профессиональной аудитории хотел бы прежде всего аспекты, связанные с федеральным и региональным И более обстоятельно проанализировать его сегодняшнее состояние, прямо связанное вашей деятельностью. Ведь полноценная законотворческая работа, работа регионов, тоже стала возможной благодаря Конституции 193 -го года. Хотел бы здесь на советском надели особо подчеркнуть роль конституции в закреплении основ российского федерализма. Строго говоря, только с ее принятием в России стало реальным федеративным государством. Государством, в котором гарантировано равенство прав всех субъектов делеции. И, что не было важно, учтены и соблюдены исторические традиции регионального разнообразия. Кроме того, все регионы России право принимать собственность. И было учреждено федеративное государство с двумя уровнями законодательства. Федерация и федерация. При этом у законодателей появился стабильный и четкий ориентирован. Закрепленный, в конституции ухо Должен подчеркнуть, в 93 году распоряжение государства Федерации оказался ответственный суд. Свобода в области этого общества. Свобода в рамках тех предметов едения, которые устанавливают эти силы. И регионы, вы знаете, не меня не заметили в полной мере воспользоваться своим правом и их возможностями. Второй даже с переворотом, с моментом молитвы, с поднятием сейчас. Однако на практике сотрудничали с тем, что разработка и принятие качественных и грамотных законов не такой уж простой дело, Особенно в условиях, когда над юридическими нормами зачастую браги вверх политические инвестиции. Как результат, многие регионы принимали законы, нарушающие конституционную и федеральные законы. Дело ослаблялось тем, что не были четко обозначены предметы ведения субъекта федерации, особенно в рамках статьи 72 Замечу, что многие проблемы здесь не решены и посильны. Вы хорошо знаете, сколько сил и сколько времени было затрачено на восстановление единого конституционного пространства Сколько противоречий ходившихся годами нам вместе с вами, я хочу это подчеркнуть, вместе с вами, и я вам очень благодарен за вашу гражданство, гражданство, ответственность Вместе с вами пришло к этому. Но эта серьезная проблема сейчас практически решена. Более того, постоянно действующие механизмы приведения регионального в соответствие с Сибирацией, приписи режиме, а в мере и стимул и своего профессионализма. Сегодня уместно говорить не только о проблемах, но и о том огромном позитивном опыте, который накоплен регионов за прошедших связи. Ваши разработки в области избирательной земельных народов. Создание условий для привлечения инвестиций длили в очень многим федеральных законам. И такие действительно позитивные результаты Центра работы на все уровнях прямо способствуют созданию в России подлинного правового государства. Однако действенное формирование единого правового пространства Возможно только при заинтересованном участии регионов федеральной жизни такого творчества процесса. Пока же этому мешает и недостаточное качество цехового проекта и отсутствие четкой координации работы между Госдумой и законодательными предметами. В итоге за 10 лет только два с половиной процента и еще раз. Только два с половиной процента региональных поступивших в УСУМ, выдержали все необходимые процедуры и утренний статус закона. Но убежден, что мы вполне можем добиться в этих позитивных для них. Сможем, если нужное качество, тогда вот работы будет подпределено конструктивным сотрудничеством с вносом из государственных Теперь о проблемах, в ближайшее время потребуют вашего пристального внимания и напряженной работы. Вы знаете, что приняты федеральные законы об общих принципах организации местного самоуправления и унесении изменений и дополнений федеральный закон об общих принципах организации законодательных представителей и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Но для их эффективной реализации требуется еще больше блок законодательных актов. Об этом мы с вами говорили и на авторитутущей встрече Советской Федерации. И, кстати говоря, в законодательных актов не только на федеральном, но и еще большей степени на региональных блоков. Ведь полномочия регионов, особенно начиная с 2005 года, будут значительно увеличены. Региональные ответственности переходят многие вопросы, которые сегодня регулируются в федеральной федеральности. Для вас это, безусловно, огромная нагрузка. В колодкие сроки предстоит принять немало региональное в том числе по таким значимых вопросам, как образование, здравоохранение, земельные отношения. И здесь важно не повторять ошибок федеральной страны, и брать на себя только выполнив время Любые услуги и добрые намерения региональной и местной власти должны соединяться с возможностями бюджетов. Такая позиция и честная, и реалистичная. В конце этой с уже принятыми законами, но людей ждут перечень поручений правительственного и важно, чтобы своевременно были отрегулированы взаимодействия взаимоотношений в России с федеральным и регионов. Именно в, в межпрюджетных процессах. Проект, если мы уже подготовили необходимые изменения в бюджетной и, и налоговой надо И надо ввести такой же предмет и законодательную творческую работу и на уровне регионов. Я знаю, что эти предложения правительства не всеми считаются полноценными над ними предстоящих Я для абсолютно. При этом важнейшей задачей остается создание условий для развития среднего и малого бизнеса, Поиск дополнительных источников дохода для местных бюджетов. И, конечно, всемирная защита частной собственности создать на долгом рентном для притока Нам также предстоит общие усилия упростить диспатичные функции уродов власти как субъекта, федерации и местного состава. Люди совершенно справедливо говорят о том, что Пюрокаты становится все больше, а решать насущные жизненно важные вопросы, становится все труднее. Пришло время провести тщательный анализ работы с и других органов управления в территориях, на предмет эффективности и соответствия как остальным функциям государства, так и конкретно соответствующий. Вы знаете, Комиссия по распределению полномочий сейчас преобразована в Комиссию по вопросам реактивных отношений местного самоуправления. Она является консультативным органом при президенте, и одна из возможных ее задач ⁇ это продолжение работы по распределению полномочий, включая местные и власти. Хотел бы обратить ваше внимание и на уже идущий процесс формирования региональных парламента. Формирование на новых партийных принципах. 7 декабря синий 7 субъектов федерации уже прошли выборы с учетом гор, пропорциональной системы. Постепенно партийность должна стать обычной, рабочей характеристикой законодательных производств всех уровней. И в это должно помочь как укреплению единого государства, так и созданию устроенной партийной системы. системы логичной, понятной и избирательной. И способный на практике решать их проблемы. Кстати говоря, если вернуться к началу того, о чем я говорил, на мой взгляд, это должно помочь и лучшему, большему участию региональных законодателей в федеральном и прочном процессе. Потому что если парламент региональные будут образованы по партийным спискам по, по этой системе легче будет продвигать свои идеи и государственные Понимаю, что процесс вживления партии активности в парламентском дело непростое и очень ответственное. Особенно где в да, практике никогда и не было. И здесь с одним также может стать и и площадкой, где могут зарабатываться необходимые методические рекомендации. Какая работа в общем прежде всего что парни, пришедшие в парламент, должны отвечать за свои обязательства, отвечать перед сервисы. Вы знаете, уважаемые коллеги, что инициатива создания Совета была активно поддержана, поскольку я тоже вижу в этом уровне определенный инструмент влияние на качество законодательного народа и на то, чтобы приблизиться к реальному Граждане, конечно, что... Я хочу пожелать вам успехов в этом заниманиях и предлагаю продолжить нашу работу.